Привет всем, с вами канал компании Радио Сила. Сегодня у нас выдалось свободное время и мы попробуем протестировать дальность портативной себе радиостанции АЛАН-42. Делать это мы будем так же как и наш тест с портативной радиостанцией «Альфа 27 через ЭХО -репитер» r 401 и подключенный к нему радиостанции Мегаджет 600+. Антенна стоит базовая, это Сирио-2017. Удаляясь от нашей базы, через каждые 500 метров мы будем запрашивать репитер. Таким образом мы поймем, насколько эффективна штатная антенна Алан-42. Забегая вперед, скажу, больших результатов ждать не стоит, так как на себе диапазоне очень важна длина антенны. Чем она больше, тем и больше дальность связи. Автомобильные антенны могут достигать 2 метров. У Алан-42 же штатная антенна длиной 19,5 сантиметров. Мы находимся у нашего отдела на улице 50 лет Октября в городе Тюмени. Это магазин рации. Сверху вот у нас антенна стоит. Итак, давайте проверим нашу радиостанцию у отдела. Есть ли связь с репитером? Раз два, Раз, два, три. Как видим, все работает. Мы находимся на отметке в один километр. И сейчас попробуем повторить нашу связь. Раз, два, три. Раз, два, три. Вы можете слышать связь по-прежнему громкая, но разборчивость слегка упала. Так, мы сейчас на оживленной трассе, полутора километрах от нашего ретранслятора, пробуем провести связь с ним. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Радиостанция у нас молчит. То есть штатная антенна, балановский хвостик, не бьет на полтора километра. Это печально. Придя в отдел, я было подумал, что такая дальность обусловлена низкой мощностью радиостанции, так как питание было от обычных пальчиковых батареек. Но батарейки были новые и мощность радиостанции составляла 4 ватта по-прежнему. В итоге можно сказать, что радиостанция АЛАН-42 с родной маленькой антенной фактически в условиях прямой видимости показала результат в два раза хуже, чем радиостанция АЛЬФА-27. Применение с длинной автомобильной антенной и питание от прикуривателя через штатный адаптер спасает ситуацию, но портативность теряется.